Давайте еще раз коснемся по поводу прав, потому что, коли мы возник, возник этот вопрос, мне бы хотелось вам кое-что чуть-чуть чуть-чуть да, с другой стороны, скажем так, подойти. Вы теорию это уже знаете, теория о канале Феба и канале Диониса практически. Да, я думаю, что с каждым из вас на разных занятиях, на этом в том числе, так или иначе мы этого вопроса касаемся. Канал Феба, канал Систельщика, канал отца, канал Света, канал Диониса это канал мафии, канал, канал, канал силы, и те, и другие дают права, но разница в этих правах, безусловно, огромная. В качестве такого иллюстративного момента предложу такой, такой образ. Представьте себе, что вы живете значит, в, я не знаю, в деревне, да? и в этой деревне посреди деревни бьет фонтан с нефти, вот он бьет и бьет, причем да? чем каждый может подойти там со своей баночкой, взять эту самую нефть и пойти там растопить, в общем, пустить ее на производственную нефть. Она всем дана одинаково, никто на эту нефть ограничений не положил, никто не ввел лимитов, ты имеешь право две баночки, а ты имеешь право только пол баночки, потому что у тебя там труда дней не хватает, нет. Всем одинаковым, кто сколько хочет, столько и берет, потому что всем много. Вот это вот наделение правами со стороны матери, со стороны канала Диониса. Пожалуйста, все есть, бери, но один нюанс, оно сырое, оно сырое, оно не обработанное. Это не керосин, не бензин, не продукты переработки, которые уже есть. Да? Оно сырое, для тебя специально это никто перерабатывать не будет. Если тебе нужно специфическое, приложи ум, приложи разум, сделай так, чтобы это было все переработано в тот вид, в который уже есть. Пожалуйста, не вопрос, а так никаких ограничений. Канал Феба это тот инструмент, который накладывает лимиты на, это, на пользование этим самым нефтяным фонтаном. Иногда у него получается, иногда нет. Но рожденным по каналу ФИБА, он даже не в готовом виде продукт уже выдает. Более того, вовсе нет. Он выдает акции. То есть эфемерная бумага, но та, которая в социальном мире дает права. Она не дает ему право ресурсам. Она ему дает, сам ресурс, она дает ему право пользования ресурсом в том случае, если он сумеет это право свое доказать. То есть прийти в эту самую деревню, показать Филькину свою грамоту в виде акции и сказать, люди, я ввожу лимит на ваш фонтан. Если люди с этим согласятся, значит он победил. А если люди в этот фонтан его макнут несколько раз да, и скажут, То и что, значит он не победил. То есть права эфимерные тебе еще нужно и доказать. И по законам мира Феба это доказательство идет по определенным алгоритмам, трижды доказать. Некоторым случаям при очень высоких правах 12 раз надо доказать или при очень высоких правах аж 40 раз, надо, надо доказывать свои права. То есть разная алгоритмика в разных эгрегориальных системах. А канал Диониса он говорит, не надо ничего доказывать, все равные имеют право, потому что ресурсов много, но если тебе нужно что-то специфическое, пожалуйста, делай это сам, а во-вторых, не забудь о том, что у тебя есть природные враги в виде канала Феба, которые всегда будут приходить со своими бумажками. И только от тебя зависит, согласишься ты на его требования или макнешь фонтан. Понятно? Я объясню. Да? Каждый знает, на каком канале он произошел. И соответственно ваша система, она что-то подобное и отражает научиться макать фонтан или научиться доказывать на основании абсолютно Филькина грамота, доказывать окружающим, что она совершенно не Филькина, а очень даже настоящая. Вашим в вашей системе это записано, значит, соответственно, все цели, которые вы представляете, инструментарий, которые вы будете пользоваться, и самое главное гейсы, которые вы берете, они должны помогать вам доказывать свои собственные права. С точки зрения матери это защищать данные вам от природы, а с точки зрения отца, то есть феба, фебового канала, доказывать о том, что вы имеете право внедрять иное распределение ресурса среди всех окружающих, то есть вводить для них правила и законы, по которым им жить. С одной стороны, это власть, как Феба, да? а с другой стороны, с точки зрения Диониса, это развитие, потому что мать дает только нефть. Повторяю, не бензин, не керосин, не прочие субпродукты, которые вам нужны для жизни, она не дает. Хочешь Сделать развивайся сам. сам, ты можешь обменять кусок нефти например, на знания, которые на канале Феба вот так вот знали о том, как керосин, нефть превратить в керосин. Если ты не хочешь изобретать колесо, ты поменяешь свой ресурс на это знание или добудешь каким-то другим путем. Но это знание может быть для тебя настолько важно, что ты не просто поменяешь баночку нефти, ты весь фонтан отдашь на 60 лет вперед в аренду, запретишь себе им пользоваться только за одно простое знание. вот ли цена вопроса? А вот это как раз люди, пришедшие на канале Диониса, и имеют самый самой большой проблемой, потому что они не знают ценности своего богатства. Зато его очень хорошо знают те, которые пришли по пути Ферма. И их задача умолить эту цену, а ваша задача ее поднять. Понятно? И это все записано в вашей системе, увидьте это. Увидьте. Ядро Диониса для вас является природным врагом. Его ядро это развитие естественным путем, что для Феба является совершенно непригодной постановкой вопроса, что значит естественным путем. Если естественным путем мы темпов не выдержим, направление пойдет куда угодно, только не туда, куда надо. Потому что, куда потечет толпа, она потечет по пути наименьшего сопротивления. А по пути наименьшего сопротивления это абсолютно никаких достижений. У Фиба четкие поставленные задачи развивать цивилизацию, развивать систему. У Диониса свои четкие поставленные задачи развивать культуру, развивать личность, развивать индивидуальность. Закон вашего ядра говорит либо об одном, либо о другом. Нет в этом ни хорошего, ни плохого. Это просто задача на сегодняшний день, на сегодняшнюю жизнь, на сегодняшнее ваше воплощение. Просто одни люди это осознают, другие люди не осознают. Вы делаете попытку осознать. Прежде всего принять себя таким, как есть, и в связи с этим выстраивать свои взаимоотношения с миром, опираясь на помощь своих. А первый, кто для вас свой, это тот, кто породил ваше сознание. Не в сегодняшней его форме, а в первичной, зачаточной форме, которую мы называем ⁇ Я есть ⁇ душа ⁇ Та самая информационная структура, которая в себе крепит все, в том числе и память. Зачем это надо? Вы должны абсолютно совпадать с Дионисовым загреевым каналом. Канал, который идет от природы. И канал этот говорит: в этом мире все равно имеют право. И право распределяется на всех одно. Живи. Ты родился, живи. Но все остальное ты себе должен заработать сам. Заработать желательно, исключая методы фева. Желательно, не обязательно, но желательно. Ты можешь использовать его алгоритмы достижения для результата, но не ставить их себе во главу угла как единственно возможное, потому что тем самым ты уподобишься ему, своему природному врагу. А вот если твой, этот инструментарий его методов достижения будет для тебя абсолютно равнозначным с любым другим инструментарием, это покажет, покажет нивелирование его власти в твоем сознании, когда ты скажешь нет никакой вещи лучше, чем другая вещь. И нет ни одного алгоритма достижения результата лучше, чем другой алгоритм достижения результата, потому что лучше и хуже это задачи Феба, это он четко подсаживает в сознание понятие хорошо и плохо, добро и зло. Он фиксирует их, потому что он проводник света, а закон гласит, что все, что попадает в свет, становится материальным, проявленным, то есть плотным, плотным, веществом, которого можно только разрушить путем умерщвления, а то, что не проявилось, то, что находится в тьме, то, что находится в лоне матери и еще не проявилось в свете, не требует смерти, потому что оно еще не проявилось, не рождено, а значит не требует умершления. Вот такая философия. Но эта философия она очень здорово вам поможет понять, каково будет взаимодействовать на одном канале и на другом канале. Опять же, это имеет отношение к ядру, если оно подразумевает несоциальные задачи. То есть если там социальные задачи ⁇ выйти замуж, там, достичь славы, достичь популярности, заработать миллион долларов, это задачи социальные. И, соответственно, помогать вам в этом вопросе будут эгрегоры социального мира. Если написано у вас, например, в ядре ключом знания, и закон говорит, какие конкретно знания вам нужны, это говорит о том, что помогать вам будет, будут социальный мир. Но если знания подразумеваются как ключ, возвышающий вас над остальными, поднимающий вас над остальными, здесь социальный мир вам не помощник, он ваш противник. И если он и будет вам помогать, то только на определенных условиях, на условиях Феба. У кого акций больше, тот и поднимается. Поэтому ваше ядро очень точно вам должно показать, Дионис или Феб, Феб или Дионис поддерживает вас в этом потоке. Соответственно, если Дионис у вас находится в ядре, то ФЕБ должен находиться в мертвом пространстве. Все методы Феба должны стать для вас тем, что надо преодолевать, подчинение правилам, законам, слепое доверие написанному, например, да, пришел человек и говорит, у меня акции на твою квартиру, вот у меня договор на собственность. Все, пошла собирать вещи. Да, это говорит о том, что Феб победил, потому что бумажки он вы, вы выдавил тебя с твоей, с твоей же собственной территории. Если ты с этим вопросом соглашаешься, ты проиграл. Значит, соответственно, в методах, инструментах достижения результата утверждения прав в этом мире необходимо наработать себе такие зубы, которые позволят тебе драться за свое, совершая бесконечную экспансию не нарушая правила матери, все равно имеют право. Но это, эти права не надо постоянно защищать и доказывать. Нет, защищать их надо, доказывать, что они у тебя есть, не надо. Вот когда ты начинаешь доказывать, ты уподавляешься фигу. Понятно объяснение? Защищать от фибов надо, а вот доказывать о том, что ты имеешь право на этот фонтан, не надо ни в коем случае, потому что ты на него имеешь право. И об этом все знают, если ты начинаешь доказывать, значит ты сам сомневаешься, потому что очевидное доказательство не требует, правда ведь? Доказывает Феб, это его задача, его гиперзадача на это воплощение доказать и убедить всех окружающих, что твои доказательства не просто жизнеспособны, а не единственный веры. Как можно в этом сомневаться? В законе написано, записано всего раз написано. И так далее. То есть это бесконечный процесс конфликта, конфликта системного, конфликта, который вписан, вот в верхнюю табличку с кругами смотрим, да? конфликт, который вписан в самом первом круге на уровне порядок, хаос, свет, тьма. Конфликт запрограммирован системно, еще на уровне стихий. На этом уровне взаимодействия богов, конфликт, всего лишь конфликт, постоянное доказательство, кто имеет на что право кто как в этом мире будет достигать результата. Они в этом конфликте, боги, даже могут не контактировать с собой. Они просто знают, что есть гипотетический противник. Но конфликт перерождает во вражду, когда он выходит на второй внутренний круг, где существуют эгрегоры. Эгрегоры не могут конфликтовать, для них это понятие незнакомое. Эгрегоры могут только враждовать. И если вражда становится для тебя смыслом жизни, ты уже проиграл заранее и навсегда. Смысл жизни совсем в другом, смысл жизни прописан в ядре. Любая вражда против кого-то всегда должна носить временный характер, способствовать укреплению ваших прав и прекращаться в тот момент, когда цель достигнута. Живущий по канале Феба внедряет в этот мир правила иерархии. Правила иерархии для него Библия, Коран, Священное Писание. Потому что если не будет правила иерархии, фибы не нужны. Как они докажут свое право на ресурс, если мать их этим ресурсом не снабдила? Только внедряя закон, закон всегда строится на иерархии. Эти имеют право на это, эти на это, эти на это, а эти потом как-нибудь разберемся. Тот человек, который живет по каналу Диониса, не признает иерархию как конечную форму бытия. Он говорит, иерархия меняется, потому что меняется все. Ты приобрел больше знаний, ты повысился над всеми остальными. Ты потерял знания, ты понизился над всеми остальными. Единственное, единственное критерий оценки получения прав ⁇ это то, что ты лично, ты можешь, лично сам. Твой разум, твое сознание, твое движение по жизни. Не то, что тебе дает система, а только то, что ты добился. Вот это на канале Диониса дает права, а на канале Феба права дает система в которые требуются доказать. Но на канале Диониса ничего доказывать не требуется кому-то. Еще раз повторяю, ты либо можешь, либо нет. Если можешь, делаешь. Если не можешь делать, значит не можешь. Учесть все сможешь. Да? Там другие правила получения результата. Соответственно, иерархия, которая распределяет права, для него не просто не нужна, она является для него колоссальным тормозом. Соответственно, у Дионисов в теле глобальных целей быть не может, потому что и ваш глобализм никто не поддержит, и, и даже в голову не придет строить свои системы как-то глобально. У вас мелкие, простые задачи, которые связаны прежде всего овладеванием мастерством в данный конкретный момент, как из этого пол-литра нефти сделать топливо на всю зиму. задача. Это цель. А вот Фир по-другому поставит вопрос, как мне сделать так, чтобы я не просто научился, может даже не научиться, а просто получить это знание, как это делается, и получить право на распределение это знание на всех окружающих, потому что если я сумею не только для себя превращать пол-литра нефти в топливо на всю зиму, а внедрю это знание повсеместно, я буду обладать властью над теми, кому это знание внедрил раз, а с другой стороны я на этом разбогатею два, ну а с третьей стороны я получу права, потому что люди станут от меня зависимы от этого знания и добровольно отдадут мне время, что собственно мне и надо. Разницу понимаете? Дионис все делает для себя, Феб никогда ничего не делает для себя. То есть конкретное деяние ему нужно не для себя, а для того, чтобы получить себе права. Феб, который Расщепляет атом, он будет думать, как он это будет внедрять в окружающую реальность. Дионис, который расщепляет атом, отрабатывает формулу, которую он вывел технически. Сегодня ночью мне пришло, как правильно расщепить атом. Вот я сегодня этот атом расщеплю, формулу подтвердю, ну и достаточно чушь, я кушаю, это шумею, это английский, я знаю. Я никогда себе такого позволить не может, он будет смотреть на перспективу. Дионис никогда не будет смотреть на перспективу. Он оладевает знаниями. Понятна вам разница? И в вашем ведре это записано, кто вы есть. Теперь точно не ошибетесь, правда ли? Соответственно, не зная точно своего Бога, если вы впишете просто Дионисийский канал или Фебов канал, вы однозначно получите результат, потому что свою персоналку нужно к чему-то крепить. А вот когда вы точно узнаете, кто из богов Дионисийского канала, подчеркиваю, это, скорее всего, богини, богини хтонические, которые связаны с Землей. Или кто из богов февого канала, это всегда боги закона, боги пришельцев, боги руководители пантеонов, руководители типа Одина, Юпитера, там Рода, Сварога, вот такие вот ребята, да, крупные, крупные, не мелкие, крупные. Вот тогда вы точно будете знать, как с этим культом, через какой ритуал лучше всего подключаться. Но это знание придет у вас позже, но оно придет быстрее, ежели вы точно не ошибетесь с каналом, а с каналом ошибиться сложно, потому что это ваша природа. Любая ситуация, на самом деле, она Сценка. система распаковывает себя на определенном пуске реальности так, как она может себя распаковать, соответственно, она будет натягивать ситуации по подобию, в которых она сможет проявиться. Если она не может проявиться ни в каких ситуациях, значит во всех ситуациях вы будете просто наблюдателем, статистикой Всего лишь. Да? Если вы участвуете в ситуациях, у вас есть возможность получения опыта погружения в ту или иную ситуацию. Но опять же система предполагает, в какие условия вы попадете. До недавнего времени система ваша была спаяна эгрегориальной средой, в которой вы жили, системой, в которой вы жили. Мамой, папой, Воспитанием, обществом, государством и так далее. Каждый наложил свою плоскость, свою проекцию. Все вместе слепилось какое-то подобие системы. Она работала криво, косо, но основную задачу выполняла, помогала вам коммуницировать с окружающей реальностью. Сейчас вы эту систему переписали. Вы говорите: "Я хочу, чтобы моя система распаковывалась иначе, иначе распаковывалась". Значит, я хочу иметь совсем иные события, в которых я могу проявить себя иначе. Любой контакт с окружающим миром, это не формирование реальности. На формирование реальности надо очень много энергии, у вас пока столько нет. Но у вас есть возможность вводить свое сознание в реальность, безошибочно, выборочно привлекать события уже сформированные, компонуя себе некую связку реальности. И в этой связке, в этой, в этих, в этой, в этой, в этой группе событий проживать какие-то ситуации, получая себе права и обретая тот опыт, который необходим. Чем, больше, чем более сложна ваша система, тем большее количество событий вы можете привлечь к себе и отработать одномоментно. Большее событие. Да? Чем более проста ваша система, тем в меньшем количестве событий вы можете участвовать одномоментно. Задача Диониса постоянно в геометрической прогрессии увеличивать это число, задача Феба стабилизировать это число и для себя, и для окружающих. Феб еще более жесткие условия предъявляет к своим рожденным на его канале, им постоянно приходится доказывать, что они имеют право на, на, на, на, на присутствие на этом потоке. Постоянно выигрывать битвы и фиксировать, фиксировать фиксировать свое право. Лапу накладывать постоянно, мое, это я, это мое, это я. Да? Постоянно и бесконечно это делать. И даже мне не свое накладывать лапу, главное вовремя, главное первое. Все. Он сделал, неважно, он опоздал, все, это я. Можно. Ну, а можно. На канале Феба можно, на канале Диониса нет, потому что мать не обманешь. Она точно знает, кто первый. вот смотрите такой простейший пример. Да, вот были в свое время законы в Средние века, тогда вот вопросы прав только-только устанавливались, и тогда все, что отрабатывалось, оно отрабатывалось очень ярко, выпекло, вычурно и понятно, просто, очевидно, не завуалировано. И вот была такая в свод законов назывался Солическое право, в котором четко прописано, кто что сколько стоит, кто кому что наследует, кто какую иерархию занимается на чести одного цена чести другого и так далее. То есть всё прописано по буквам, для тупых, чтобы было всем понятно. Открылся вот закона, там все написано, а если не написано всё, ничего нет на бумаге, того нет в природе. И вот совершенно четко там было сказано, короля наследует старший сын, рожденный в законном браке. Четко сказано, четко сказано. Какие там бастарды не будут доказывать, что он меня зачал раньше, в незаконном браке не считается. А вот на канале матери, да, на канале Диониса, там такие шутки не проходят, там наследует первенец, а в законном браке, незаконном браке, в мужчина мужчину, женщину, не имеет никакого значения, потому что у матери свои правила распределения ресурсов. первый, второй, третий, причем тут законный брак, родился раньше по времени, все получил, следующий родился, следующий получил. И так далее. Что там вот, папаша осталось там к моменту твоего рождения, то и получи. То есть такие шутки не проходят. Вот фен он действует по закону. Есть все условия ограничения. Законный брак, первенец, мужчина, потому что по наследует только меч. И все эти четкие правила. Если выполняются, все получил право наследие. Все ограничения преодолел. Все выполнил по своей вине, по своей вине, по своей заслугам, по своим, не имеет значения. Преодолел все ограничения, выполнил все правильно. все молодец. Как мы с вами на Магии обсуждали на канале Луга, выполнил все гейсы. Твой сын выполнил все гейсы, твой внук выполнил все гейсы. Все, имеешь на право. На канале Феба все очень жестко. Если ты нарушаешь хоть один из алгоритмов получения прав, ты лишаешься прав. Но если ты его получил, обязаны признать за тобою все, в том числе и мать признает, ну да, может, имеет право. Ресурсом я ему пользоваться, конечно, за здоровье живешь не дам, но вносить ограничения в ресурс всех остальных, дабы мои дети не расслаблялись, ему разрешается. И я не буду его карать за то, что он вводит режим и график, пользование нефтяным фонтаном для всех окружающих. Если мои дети такие тупые, что соглашаются на этот эффект, ну пусть они поживут в системе ограничений, может почему-нибудь и навалючатся. То есть это договор, договор. Такой. Понятно объяснить? На канале Диониса такого нет, Все происходит естественным путем, родился, получи права, следующий родит, следующий получи права. Не имеет значения незаконный брак, ни мужчина ли ты, ни женщина ли ты. Там эти ограничения не работают, там только есть одно ограничение. Родился, выживай, выживай сам, ни от кого ничего не требует, потому что тебе никто ничего не должен, Все, что тебе надо, ты получаешь по праву своего рождения. А вот как это научиться защищать, приобретать, трансформировать, передавать по наследству, если тебе это, конечно, надо, ты будешь учиться сам. Как заставлять канал ФЕБ работать на себя, ты будешь учиться сам, тебе никто в этом не поможет. Жесткие условия естественного отбора, именно естественного. Вы должны точно знать, что для вас ближе. И Имеете ли вы право на ресурс матери или не имеете, вы точно об этом знаете, достаточно вам вспомнить всё ваше голубое детство развеселое. Сами себя вы не обманете, если вы ни на что не имели права, вы об этом знаете, что вам пришлось всё выцарапывать зубами, вы это знаете. И только лишь когда вы с системой вошли в более плотный контакт, вы начали получать права, это говорит о том, что Феб, ваш канал, только Феб, и если же наоборот, вы знаете, что когда вы один, вам, у вас всё всегда получается, но как-то стоит вам только проконтактировать с системой все канал, здесь двух дней быть не может. Соответственно, и взаимоотношения с окружающей реальностью должны исходить из своего природного Я, то, с которым вы родились. Потому что, видимо, надо вам пройти этот путь, надо вам что-то сделать для того канала и для другого канала, того, к которому вы пришли. И на том и на другом канале огромнейшее количество волок, огромнейшее количество, бешеное количество сознаний. Вам найти его будет проще, если вы не будете разбрасываться. Боги закона это одно, это ферк, это однозначно, боги правления, боги, которые связаны с древними божествами, устроителями цивилизации. И боги земли, как правило, всегда женские божества плюс какое-то количество мужских тонических богов. Но мы с вами все это дело проходили на общей теории магии.